Итак, аффирмация – это установка, которую мы сознательной частью прокачиваем в свой мозг, в свою глубину, чтобы что-то изменить к лучшему в своей жизни. Но мы фактически на асфальтовую территорию, то есть там уже все лежит, и оно сложилось в первые 25 тысяч часов в первые три года нашей жизни, когда формируется так называемое эго состояния Каждый человек ну, как бы бывает в трех эгосостояниях: состояниях эго ребенка, эго взрослого, эго родителя. И первые 25 тысяч часов закачивают в нашу голову огромное количество установок, догм. То есть когда мы еще совсем прям груднички, это от 0 до 3. Мы еще не можем обработать сознательной частью информацию, отблокировать, сделать волшебное стерто-стерто. Мы воспринимаем как данность все, что около нас говорят. А что около нас говорит? Ой, что-то он плохо выглядит. Ой, а вдруг он заболеет. Ой, вот вообще денег нет, ничего не получается. Ой, как мне тяжело. И так далее. То есть родители, бабушки, соседи включают телевизор. И наша, наш, наш мозг начинает собирать. Это прямо, он прям все это косит косит, косит, все в себя, принимает всю эту информацию, и она превращается в догмы. Она превращается в то, что когда мы вырастаем, мы почему-то точно знаем, что вот это нам не нравится, вот это нам неприятно, вот это вот мы не принимаем, вот это вот мы не будем. И надо же, ребеночек какой с характером. Очень часто, дело не в том, что ребеночек с характером, дело в том, что в момент, пока ребеночек еще никак не проявлялся, когда он был в пеленочках, весь закутан, мы туда начинали вкладывать разные установки. Сознательная часть не развита, ее еще нет. И это просто сразу уходит в глубину. И вот мы вырастаем, узнаем такой волшебный метод, как аффирмации. И такой, я сильный, я сильный. И внутри, нет, ты слабый, ты больной, и в тебя никто не верит, потому что... А вы смотрите, у догмы есть определенная особенность. Догмы – это то, у нас внутри есть догмы, что такое хорошо и что такое плохо. И эти догмы встроены в нас так, что мы даже не задаем себе вопрос, а почему я так думаю, а почему мне это не нравится, а почему я думаю, что это плохо, и в лучшем случае брызг слюней, потому что, но какой-то внутренний разбор начинает вызывать напряжение.